Всем привет! И сегодня мы с вами играем в Снайпер Элита 3. А, поэтому я не буду с вами тут... А, ну не буду сразу тут так мозолиться и представляться, и... Ну, только могу сказать одно, что... А, пускай будет курсант. Нет. Мне это не интересно. А, короче, мы... их говорю, сразу я ничего не покупал. Я как и есть так и играю. Просто пришлось кое куда скачать с какого-то сайта и сразу тоже не пиратка. Ладно, все, начинаем играть. Ну, я до этого играл, просто посмотреть, что-то как тут. Если звук перебивает, то просто смотрите, просто смотрите, как тут. Особенно мой любимый момент. Это когда вот так разносит черепошку. А, в глаз попал. Еще Шей, и шейный позвонок. Нормально. И ты остался. Ну и что, вот я пробил? череп только. Нормально. Тоже нормально. Так, подождите... Сейчас... Вот. Теперь все нормально. Да, начало вот когда вот я начинал играть, я вообще не мог понять, вот, зачем вот это направляйтесь к опа. Тут было особенно опасно. Я вообще не понял и меня впервые же подбили. Может не сайт? Ух ты, я какой. Ой, какой я косой. Извиняюсь ребята. начали ну и куда мы с вами попали? конечно же они мы не знаем ну вот, вот этот момент помню хорошо сейчас будем уничтожать машину ну ну ну понятно Все, посмотрел. Я, когда первый раз начинал играть, я именно выстрелил сюда. Круто. Обалденно. Ну, как некоторые могут играли, я пропущу, потому что мне это не интересно не-не-не-не! мужик, не надо! Ах, какой же тут тупой все таки ну я половину, я тут уже маленькая игра, а то что мне без тут с, с кому надо будет, то сами, пожалуйста Сейчас все сделаем. Сейчас сделаем эти бешеные быстро Но ну, я не знаю, про кого ты там говоришь, но у меня такого нет. Ну, естественно, я уже тут не сделал большую момента ладно, пойдем так ну, надеюсь, что сильно растягивать так видео не буду Так, маленьечко с вами тут поиграю. И потом уже будем заканчивать. Буквально вот это задание пройду и уже продолжу. Главное вас двоих любить. Я знаю, что вам какой-то. сюрприз вправе, все Меня Пожалуй я вам просто сделал первый взгляд и дальше уже выбирайте сами, стоит ли вам приобретать такую игрушку и, и вообще в нее ж немец? А, вот все нашел тебе. С какой стороны поедешь? Ух ты, черт. Ну а сейчас вот этого добьем. Я уже буду. Заколебал. Ну сейчас вот этих. Да, бьем. И уже будем. Что такое-то? А это что у нас значит? Тайн позвонок. Что Ну что, ребята, я вам показал. Ну, мы продолжим уже, если конечно будет у меня желание, то в следующей серии. Дядюно. Продолжим уже в следующей серии. Ладно, всем удачи, всем пока.